Здесь же ФАДАП Что за мосты? <реклама> У нас нет реакции. Последний последним да? Да, да, да. Это точно будет последний ваш видос, ребят. Ну куда-ка я туда вниз просто сниму. Я просто хочу посмотреть Да, ребята, вы что, собирались прыгать, что ли, отсюда? Это же просто. Тут высоко, Ни хрена здесь не высоко. Здесь 20 метров. Это же как раз. Блин, вон там парень уже прыгнул какой-то. Не ходить-то страшно здесь. Они еще так шатаются, эти железки. Это же как так можно? Как так можно на такой высоте прыгать? Прощайте, ребята. Это был последний день. Только мне страшно. Мне даже ходить подсюда страшно. С днем О, рождения, Алексей. После этого статом из красного можно вообще там сальтом хуя. Ладно, главное, главное побороть Что первый страх. сейчас мы увидим смерть человека она еще не знает что ее ждет Спасательная лодка? Спасательная Это меня еще больше испугало, ребят. Ну нахуй. Ты это хочешь сделать? Да, да, да. О чем ты думаешь? Смотрите, как я сейчас буду выглядеть. будет очень весело вообще. Я же вам не сказал, куда сегодня пошел спать. Будет очень весело. Первый, блин, всегда кому? Ты знаешь это? Сейчас мы увидим падение черного ястреба. Говори предсмертную речь. Ребята, это 30 метров. Я посвящаю этот прыжок. Я посвящаю этот прыжок своей молодости и родителям. Своей Ну ладно, ребята, пока. Тарзан из джунглей. Джордж вернулся Он там об мост-то не ударился что то он не разговаривает Это Очень страшно Сейчас вытаскиваю сразу в скорую Блин Блин, неужели я это снял? Я это снял, прикиньте, ребят Лайков-то наберу Смотрите на его лицо Кажется, он сейчас думает, мама, пора менять штаны. Хоть бы они не увидели, что я там обосрался. Блин. О, блин. Вот так вот отличники становятся экстремистами. А, 20 метров, 20 метров, ребята. 20 метров. I see you. я плыву, я плыву. А, блин, теперь я понял, почему здесь написано вниз стрелки. Раньше я не понимал смысл этих стрелок, но а теперь я знаю. Надо поднять, под посмотреть на его лицо. Ну, Достают утопленника. Теперь он не такой радостный после первого раза. Какой-то он стал молчаливый. Видимо, в штаны наложил. По полной. Здесь железки прогинаются под твоими ногами. Я же говорил, что я это сделал. Я это сделал. Ты посидел. У тебя сердце закатилось? когда ты прыгал. <свят> когда вот в этот самый момент, когда ты шагнул ногой Нет, в бездну. Там, понимаешь, я тебе серьезно говорю, там ничего страшного. <свят> <свят> вот ты как бы шаг. Как взял, там один шаг делаешь, там просто этот, там будет один момент неожиданно. Я его не ожидал, и поэтому не было, ну, я поэтому вскрикнул. А <свят> так это в принципе это ну, вообще нормально. Ничего. <свят> у меня вообще ничего нового не было. <свят> <у меня. свят> я вообще постоянно боюсь, я телефон держу вообще очень-очень крепко. Сука страшно, набрал. потому что здесь даже железки под ногами прогибаются. Я всего набрал, высоты вообще не ощущается Я вот как смотрю. А как тебя несет эта веревка плавно, она тебя так, о, да. тебя так прям и так. О, а, сука, моя яйца как, дергает. Нет, не, нет, ты, как? ты понимаешь, что там свободно падений так много. То есть ты прям летишь, а потом тебя просто подхватывает и как бы ну, ничего не приснет, а. То, ну, То есть ты прон, просто плавно ты, такой, нет, короче, так плюхаешься плавно, и безумно, туда летишь. Как бы у тебя вот момент прыжка, то когда ты вот шаг сделал, это буквально даже меньше секунды. А такой момент, когда ты вот, например, уже полетел туда и долетел, типа вот так вот уже как бы вверх такой, вот так вот поднялся, а потом обратно, когда страшно? Не, не, не никакого дискомфорта нету. Нет, вот, вот, а, <coughs> да. это, это, это, это Я сейчас нашла. Последние слова. Погруйте, погруйте. хуя он обнос ебнулся сука. Такой драматизм. Я сюда приехал не для того, чтобы умереть. Я Ты бы мог к ним спрыгнуть? Это спасательный Спасатели мылибу. Сука, я заснял их, я заснял. А где Антоху? Он там тонул, что ли? А, вот он. смотрим на его лицо. Наверняка у него на лице еще до сих пор есть страх. Это весело было. Еще на первых платформах, первые А сейчас такой... Я Слушай, Эф, привет. Прыг... Сейчас смотри. Сейчас смотри, под... когда он поближе подойдет, мы увидим б... страх на его лице. Еще до сих пор не сошедший пот. Давай, мы еще не ушли, не не Это плохой пример для студентов. Я-то, кстати, не заснял своего лица. Так что неизвестно, кто это какой-то ты говоришь. Когда тянет. Сейчас можно я пишу. Это моя семнадцатая миля. Я потом когда буду Семнадцатая школа, семнадцатая миля. Я когда буду. Там такое ощущение, реально охота прям крикнуть, Если бы вы кричали, то это было бы эпично. Блин, жалко камера не засняла, как Талян прыгнул. Но, блин, я вообще так кричал здесь, орал там, смотрите. Вон там, видите, наклонилась немножко посередине вот этой то вот это я ее снес. Пошли еще потом с моста снилось. Вот это было страшно. Не, на самом деле вообще страшно. Там, видишь, от неожиданности только, ты вот когда прыгаешь, там, короче, ну, я набрал тебе. там свободное падение, куда ты когда просто такой летишь и такой, хоба, ну, и ты не падаешь, тебя вообще ничего не держит. Ты такой думаешь, такой, а Типа, ну, падаешь же, думаю, что сейчас будет. Но я, в принципе, я не в этот момент закричал. Я такой лечу, лечу, такой думаю, блин, интересно, когда меня вырвет такой резко. Фух! тебя такой за секунду как вырывает ты такой, йоу! Я как много короче высота, очень. Ну, я видел. Я видел на ваше лицо в приближении. Там было вообще капецно. Я думал, это самое сильное ощущение А тут меня резко вынесло. Я так, на ну, кр... секунду вообще. У тебя тут ты сейчас в этом обмослился. А, а, ты еще так быстро туда приближаешь и... <свист> Нет, у меня такого не было. У меня вот чисто... Только этот момент, когда меня быстро понесло уже, ну, веревка начиналась. Меня раскачало, я в этот момент не ожидал, я такой... О! -о, -о, -о! О, -о, -о, -о! А что за дигня? А это было неожиданно. А, двух, вот, вот в момент <связать> здорово их <проштырило>. я <связать> до сих пор не <связать> <связать> А я такую ногу поставил, так чувствую, что, ну, что херня какая-то, просто шаг сделать и все я такой думаю, может быть сейчас этот, роковая секунда, типа, сейчас сделаю и в этот страх появится ну, проба, все, <связать> от <"Откладости." связать> не, у меня дух захватит, это я такой мы сделали <связать> это, мы прыгнули с него я аж три раза прыгнул, они-то по разу всего я их заснял, а я-то три раза как туда. Раз, короче. Потом залазил, я еще, короче, прыгал еще. Селенгинский мост. Пока. Прощай. Новая ативочка. 17 на мосту стоял mm -hmm. вообще высоты не ощущалось я просто на воду смотрю ну и блин вот ну сколько там длина моста если мы прыгали 17 метров на это длина моста где-то 20 mm -hmm. и ты так смотришь и вот этих 20 метров вообще не чувствуется кажется что Ну, а еще летишь то мало кажется что вот высота моста она куда меньше там знаешь, где-то вот как будто ну третий этаж вот третий этаж вот ты смотришь стоишь да, такой на балкончике на третьем этаже